Что значит быть филологом-профессионалом и что значит быть в филологической орбите знаний? Конечно, мы не сеем, не жнем, непосредственно не производим товаров и услуг. Наше дело внимательно слушать, читать, перечитывать, глядеться в язык, в человека, различить в звучащие и написанные речи свое и чужое. Зачем? Прежде всего, для того, чтобы Понять, что и зачем сказано. Как мыслит тот, кто сказал, чего он хочет. А затем и сказать так и то, чтобы тебя поняли нужным тебе образом. Это нужно для того, чтобы создавать сильные убедительные тексты. Это нужно для того, чтобы совладать с нейросетями и обучать искусственный интеллект. Это нужно для того, чтобы своей речью уметь воздействовать на другого и успешно лавировать в сетях чужих манипуляций. Это универсальные компетенции. Владеющий искусством слова может убеждать, управлять, понимать, что происходит с другим и чего тот другой хочет на самом деле. Такие навыки нужны и учителю, и учёному. И рядовому исполнителю, и крупному управленцу. Такому человеку легко учиться, легко работать. Он может думать, анализировать, делать правильные выводы. Он читает, слушает, пишет, говорит максимально эффективно. Конечно, есть еще одна важная глобальная наша задача. Это сохранение национальной культуры России. И здесь нужно говорить о сохранении и развитии России как государства, этноса, уникальной живой культуре. И для этого нужны особенные навыки, нужен особый инструмент, особая картина мира — Все это можно получить здесь. Вы уже заметили, что в Московском городском особая атмосфера. Она соткана из сочетания новейших форм в образовании и развития традиций в содержании. И, надо сказать, вот такой живой ум и идеалы профессиональной гражданской доблести – это то, что отличает и наших преподавателей, и наших студентов, и наших выпускников. Дело в том, что это академический стиль, и он не устаревает. Говоря о таком серьезном и основополагающем направлении, да. хороший вопрос, в русском, русский язык, я хочу говорить о людях, и мой хэштег сегодня «Люди МГПУ», мой хэштег «Семья МГПУ» и еще один хэштег «Русский язык в МГПУ». Во-первых, базовый модуль общегуманитарных компетенций получают все студенты университета. Модули «Мышление и письмо» «Великие книги» вводят студента в курс дела. Вы попадаете в контекст, где ценится владение речью, умение мыслить и понимать связи между одним и другим как это устроено, как человек мыслит, как это у него устроено, как это устроено вообще, очень интересный вопрос. В великой, как мне кажется, книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» в главе «Никакой», так название перевел Борис Захадар автор цитирует свою героиню. «Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу, тогда узнаю». Это очень интересное наблюдение, подумайте об этом. Сократ сказал в абсолютной формулировке, короче, но тоже, заговори, чтобы я тебя увидел. И наши студенты пробуют, и одно, и другое, они пытаются понять, как мысль отражается в слове, и как слово отражает человека, его желание, стремление, его сущность. Верно, что острота восприятия возникает на стыке разнородных явлений. Русский язык в межкультурной коммуникации. Психо ⁇ лингвистика. Работа с большими языковыми данными, математически систематизированной цифровой и очень знаменитой большой платформе национальный корпус русского языка. Мифопоэтика, литература и кино. Представьте, с каким интересом в аудитории обсуждаются серии фильмов Джеймса Кэмерона «Терминатор» его мифологическая основа или лента «Аватар». А это разработки, давайте покажу на слайде, Елена Юрьевна Полтовец, Ученого, занимающегося очень интересным методом мифореставрации, автора монографии литературы и кино». А еще Елена Юрьевна – известнейший в России и за рубежом человек с мировым именем «Толстовед». Так называют специалистов, которые занимаются творчеством Толстого. Работают в университете опытные пушкинисты, Тургиневеды, Достоевско-веды. Вообще какая-либо специализация и поиск своей учебной траектории для студентов, выбирающих филологическое направление, всегда имеет прочную основу. Это цикл теоретических и исторических дисциплин по русскому языку, представление о законах языка, о его структуре. Мы в них погружаемся через жутко древние языки и через изучение, изучение истории русского языка. Это латинский Древнерусский, старославянский, и особое внимание здесь дано истории слова. Александр Валерьевич Алексеев, доктор наук, вместе со студентами, например, разбирается, какова культурная значимость слова «труд» и какова его близость, смысловая, историческая, словам «печаль» и «страсть», и каковы такие его значения, как «благочестие» и «подвижничество». С материалами его трудов, скрытая реклама, можно познакомиться в журнале «Русская речь» или на YouTube-канале Института гуманитарных наук. Там они представлены в популярной форме. Снимают эти ролики наши студенты. Быть профессионалом в науке и иметь такой острый ум, и вместе с тем находить подход к студенту, думать о нем, не так просто. Но наши люди это умеют. Их усилия отражаются не только в творческих методиках, проектных контрольных работах, экзаменах формы защиты проекта и даже выпускных квалификационных работах проектах. Большой проект, которому я хочу направить ваше внимание, раскрылся из э, учебной практики в большое движение по продвижению русского языка во всем мире и сохранению его гумани... государственного статуса. И в этом году проект отмечает свое десятилетие. Проект называется Home «Хомодицинс» что с латинского переводится как «человек-говорящий», «человек-действующий» словом. Его автор Мария Валентиновна Захарова — выпускница первого набора тогда филологического факультета МГБУ, а сегодня автор известного учебника, практикума, очень популярного по истории русского литературного языка и всемирно известный специалист по языковой игре, в России один из ведущих. Вот она, она придумала эту олимпиаду, она может быть знакома вам как школьная олимпиада, которая включена была в перечень просвещения, и снова в этом году, надеюсь, будет, и дает 10 баллов при поступлении в институт. Творческий подход, есть и олимпиада для студентов, и всевозможные другие события вокруг этого проекта. В нем участвуют студенты. Сначала школьниками, они приходят к нам, знакомясь с творческими заданиями это Олимпиада, нетривиальными. Затем бакалаврами. Помогают нам в проведении Олимпиады. Магистры разрабатывают, участвуют в разработке заданий. Аспиранты и затем выпускники участвуют в организации этого проекта. У нас есть опыт активной работы с европейскими странами. И это один из наших проектов. Вот они на экране. Центр образования в сфере русского языка как иностранного и как и вот это то направление, если вам интересен этот ракурс, идите в Институт гуманитарных наук и в Московский городской, здесь на разных направлениях этот подход в том числе разделяется. У нас были студенты из Италии каждый год. Наши студенты выступают послами русского языка за рубежом. Сейчас мы активно сотрудничаем с Турцией. Как выяснилось, в турецких лицеях второй обязательно иностранный язык — русский. В университетах очень востребован русский язык, и наши коллеги активно делятся опытом московской городской с турецкими университетами. И очень иногда это необычно бывает. Ну, например, в этом году мы вместе с университетом Ататюрка в городе Эрзуру. Вместе с Федерацией шахмат России и самым большим, ну, так говорит книга рекордов Гиннесса, музеем шахмат в Анталии, провели международный шахматный турнир, говоря на русском языке, провели э, круглый стол на русском языке, это вызвало большой интерес. И, и теперь в результате несколько десятков э, студентов из э, семи вузов Турции будут дистанционно изучать русский язык в нашем университете, участвовать в культурных событиях. Богатый материал для нашей работы дает русская литература. Интересно вот что. Как меняется человек и его интерес к чтению, когда он попадает в наш университет. С первого курса через школу студенческой науки студент погружается, приобщается в к нескучной классике. Проект «Дебаты на литературном поле» проводят творческие вечера, организует семинары научные и конференции. Но не только в МГПУ, здесь на площадке, а еще и в выездные. Мы вместе со студентами открываем гений место в Спасском Лутавинове, родина Ивана Тургенева. Мы едем в Ульяновск. В XIX веке это город Симбирск, где течет река Волга, на берегах которой родился и вырос. Выдающийся автор романа Обломов, Иван Гончаров. Санкт-Петербург, дом Ахматовой. Усадьба Мелихова, принадлежащая Чехову. И Пушкинское Святогорье. Автор этого проекта Мария Борисовна Лоскутникова, она так руководит студентами, теоретик литературы, вот такой собранный ум, что их работы публикуются в журналах и увлечение становятся результативным трудом. Природа очень питает культурное сознание, и здесь нужно бы говорить об экологической тематике отражение экологического мировидения в текстах изучается на специальном курсе, а природный мир в пространстве культуры – это большая отдельная тема. Научная школа Альфиславны Смирновой она занимается натурфилософией. Каждый год проходит научная конференция, и целый коллектив ученых работает над осмыслением природы в языковом сознании человека. Ну то есть как природа отражена в книгах? в языке, в предметах искусства, и мы подготовили, уже выпустили ряд книг, например, о птицах, о насекомых, о, культу... о стихии воды в культуре, и готовим к выпуску книгу о зверях, которую представим вместе, в добром партнерстве с московским зоопарком. «Русский язык и литература» — это и о городской среде. Вы в городском университете, очень интересно быть филологом в этнографической экспедиции, и мы ездим, но иногда интереснее изучать городские легенды. Профессор Ирина Николаевна Райкова у нас работает ведущий специалист русского фольклора, ежегодно бывает со студентами в этнографическом театре, и Московском доме национальности. Все эти практики органично вписаны в теоретический модуль и историко-литературные курсы от древнерусской до современной литературы. Высокая конкурентноспособность наших выпускников, вот, несколько, наверное, на экране, она обусловлена... Вот они работают ведущими специалистами, руководителями отделов в музеях научных институтов, учителями, руководителями, она обусловлена нетривиальными знаниями и опытом, который получается при непосредственном общении, контакте с литераторами, издателями, переводчиками, писателями, которые часто бывают в аудиториях нашего университета, участвуют в студенческих Занятиях. И особенно интересно, когда приходит действующий писатель. В 2020 году мы вместе с моим добрым другом, писателем, Марией Авериной, сегодня она работает советником, это наша выпускница, и сегодня она советник э, ректора Пушкинского института по специальным проектам. Запустили проект, который называется «Прочитано». Туда мы приглашали известных писателей, устраивали с ними творческие встречи, задавали им вопросы. Назову несколько имен, это э, Денис Драгунский, Мария Арбатова, Леонид Юзефович, И в этом же проекте появился замечательный просветительский лекторий. И о Цветаевой, о Гумилеве, о Бахматове, о Тургеневе. Все это на YouTube канале есть, и в этом наши студенты участвовали. Наша инициатива не единственная. Алла Витальевна Громова, специалист по Серебряному веку, недавно приглашала Юрия Полюкова в литературный клуб Встречи на Яузе». А наши студенты берут инициативу, ну вот здесь еще несколько проектов, они создают свои литературные кружки. Например, действует кружок «Геликон», клуб «Монолит», гуманитарный проект «Трилогия». И интересно вам, наверное, будет узнать, что наши студенты которые сняли документальный фильм об Осифе Бродском. Жизнь оказалась поэтичной. Беседа с друзьями Бродского, они поехали в Петербург, друзья Бродского знакомы с нашими преподавателями и говорили дать это интервью. Он собрал уже 24 тысячи просмотров на их канале. Нам есть еще о чем рассказать вам. И надеюсь, сказанные здесь мои слова убеждают, что поступление в Московский городской педагогический университет это выбор в пользу ваших возможностей приглашаем вас всех в Институт гуманитарных наук, где больше вам расскажем не только о филологии, но и прицельно о русском языке и литературе. В ближайший день открытых дверей пройдет 22 апреля. Знакомьтесь с нами в проекте Homo Dicens, участвуйте в отборочном Туле Олимпиады. Он начнется 16 февраля. Желаю вам интересного и нескучного продолжения дня. Спасибо.